Всем привет дорогие друзья, Продолжая обзоры по Airdrop, который проходит на бирже Eubit, где мы зарабатываем монету FastDollars, выполняя простые задания. Данный токен будет торговаться в июне, тогда сможем продать монету и получить прибыль. Вывод из этой биржи без верификации аккаунта. То есть кис вам проходить не нужно. Все функции этой биржи доступны без верификации. Регистрация по ссылке в описании или QR-код для мобильных устройств занимает одну минуту создания аккаунта. Дальше переходите во вкладку Airdrop и выполняйте задание. Если только начали выполнять, и у вас не начисляются монет, не переживайте. Выполняйте 7 дней, на 8 у вас пойдут проверки и начисление монет на баланс Airdrop. Отсюда мы сможем перевести на основной баланс сюда, для того чтобы продавать монеты, чуть ближе к старту торгов, может быть за неделю. То есть эта кнопка пока что не активна. У каждого задания есть свое описание, достаточно нажать кнопку выполнить. По заданиям депозит, рейд, своп, 10 дайсов и как активировать фарминг, снял отдельные видео, ссылки на них в описании. Как делать депозит и в какой криптовалюте, тоже есть два видео, ссылки в описании Криптовалюта: Трон, Ripple, Лайткоин с минимальными комиссиями. Это с кошелька Payr и биржи Байбит. на ваш выбор вар-код тут ничего сложного нету нажмете прочитайте инструкцию и выполните задание при желании выполняется пять раз в день каждый день то есть вот эти два зарегистрации telegram bot выполнение один раз остальные можно каждый день на ваше усмотрение что хотите то и выполняйте все задания не обязательно то есть здесь 5 выполнений там нужно размещать листовку в общественных местах делать фотографию где вы разместили и загружать на сайт а ссылку вставлять в ответ и отправлять на проверку то есть четыре с половиной монет вы будете получать ежедневно с этого задания если только начали то это компенсирует вам и вы можете нагнать догнать пользователя по количеству токенов которые также две-три недели назад начали выполнять задание если работает twitter facebook Размещайте посты. Содержание поста вы найдете в инструкции. Еще что-то от себя добавляйте каждый день, чтобы посты не были одинаковыми. И проверяйте других пользователей. Каждое проверенное задание 100 монет по 12 в день. Несложное. Ссылка на регистрацию в описании. Регистрация займет одну минуту, QR-код для мобильных устройств, присоединяйтесь, зарабатывайте, торги в июне, плюс еще откроется фарминг, памп, что придаст ценность монете на старт торгов. Всем спасибо за внимание, пока.